Почти 60 лет прошло с того момента, как Вениамин Арзамассов пришел в «Минское Динамо». Бронзовые медали как игрока и тренера разделили 20 лет. С Арзамасцевым связаны первые Еврокубковые сезоны, и по сей день наш герой в Динамо. Не мистика, но факт. Первая игра Минского Динамо состоялась в Смоленске, и футбольная биография Арзамасцева также берет свое начало в этом городе. Я в Смоленске играл в классе «Б» после окончания института физкультуры. К нам частенько приезжали на товарищеский матч ветераны Москвы. Один из тренеров этой команды после матча в Смоленске позвонил своему другу Севиду и говорит «Я знаю, что ты сейчас комплектовываешь команду, а накануне в 62 году «Динамо» там занял 19-е место. Значит, вот я тебе советую посмотреть паренька из Смоленска играет правым защитником». Вот такой цепкий, подвижный. В 62-м году там в конце года приезжает в Смоленск ко мне администратор «Искорка». И говорит, что Сан хочет, чтобы ты приехал, посмотреть, значит, как подаешь команды или нет. Я так подумал, посоветовался с женой значит, и отказался. Отказался почему? В 1962 году я женился, и мне впервые в Смоленске футболисту выделили однокомнатную квартиру. Вообще, мы были с женой счастливы на седьмом небе. Это первая причина. И вторая, я думаю, ну... Заиграю, не заиграю, я паренек со Смоленской, там, знаете, все. Короче говоря, от, от, отказал тренеру, потому что, если бы я согласился, мне надо было сдать квартиру, только после этого, значит, поехать в Минск. Ну и он уехал так, все, через месяц он приезжает опять, Говорит, я опять с этим предложением. Но поскольку, значит, у вас вот такой квартирный вопрос, значит, чтобы вы не беспокоились, он мне показывает ключи. Говорит, вот ключи от однокомнатной квартиры. Она ваша. Ты можешь заиграть, не заиграть, но вы остаетесь в Минске. Ну, с Арзамасовым и Адамовым мы пришли вместе в шестьдесят третьем году. Он чуть попозднее. Чуть попозднее там на несколько месяцев. Свиду что-то заметил мне такое, что ему именно нужен такой вот игрок на футбольном поле, который его очень хорошо выполняет оборонительной функцией. Так получилось, что я вот в этом 63-м году сыграл во всех 38 -х, -х матчах и без замены, и играя полузащитником. Вы представляете, да. Я, наверное, может, какой-то личный рекорд для себя установил, даже не знаю там. Это вообще редчайший случай такой. Чисто по человеческим качествам он очень устойчивый, порядочный человек, понимаешь? Большой ответственности. Большой ответственности. Вот. И с точки зрения и учебы, и отдачи тренировки. Вот он единственный, я всегда... Удивлялся и брал с него пример, хотя мне до него в этом отношении всегда было далеко. Вот он делал зарядку еще до того, как мы... Выходили всей команды, он уже зарядку делает, он уже что-то делает, он и сейчас продолжает зарядку делать. Мама была казачка, она всегда такая была худощавая, подвижная, наверное, может оттуда, но в основном это, конечно, образ жизни. У меня вот с детства, там я все время как бы вот в спорте, в разных уровнях там, и так далее, и так далее, все время. Я же говорю, я вообще играю во все игры. Ну, понимаете, жизнь меня научила. Раньше, вы знаете, такой был, как Лапта и играли без проблем, там, а, знаете, игра такая интересная, там все, и городки, там, ну, нет не, не такой игры, которую я бы. И, конечно, это тоже сказывается, но самое главное сказать, когда я был футболистом, я очень был режим, я был самый режимистый парень в команде. И в Смоленске, и здесь, и в Динамо. Я никогда не позволял себя, чтобы там уже что-то такое, переборы там и так далее. И учитывая, что я не такой уже да, хорошо технически подготовлен, там, потому что некоторые игроки могут там позволить, а потом за счет техники как-то там продержаться. У меня этого не было. Я вот только хорошая физическая подготовка. И вот этому я всю жизнь придерживаюсь. Вениамин Арзамасцев родился в 1937 году в семье военного и сам хотел пойти по стопам отца. Однако судьба распорядилась иначе. Но дисциплина, заложенная с детства, повлияла на становление нашего героя. Родился я э, в Хабаровском крае в семье военнослужащего. Естественно, на одном месте жили недолго. Колесили по всему Советскому Союзу. Я, наверное, где-то как минимум четыре школы поменял в части жил военный и под Могилевом, то есть вот союза колесили последние два года 9 10 класс я жил в починке там военная часть стояла и я поездом рано утром добирался до Смоленска и там заканчивал 10 классов о детстве папа мало говорил во первых оно военное, может быть как-то воспоминаю они не очень такие хорошие но вот его сестра моя тетя рассказывала что дед служил на войне и папа был большой шалопут окружали его женщины и он был центр внимания и безобразничал как результат дедушка его забрал и он жил при военной части это перевернуло его жизнь, перевернуло в плане воспитания, интеллигенции, дисциплины и так далее. И тетя рассказывала, что когда он вернулся, это был совсем другой человек, его никто не узнавал. Отец был военный, и было еще у меня два э, дяди. Один был э, моряк, один был э, летчиком. И вот когда они э, приезжали в отпуск, вот такие нарядные там, все девчата за ними бегали, они красивые, статные были. Мне это очень нравилось. Мне первое было желание тоже поступить куда-то в военное такое училище или что-то такое, но меня в комиссии там что-то забарковали, короче, значит, не получилось. Папа от отца перенял. Ну, дисциплина – это просто жесточайшая. Интеллигентность. Ну, что такое хорошо и что такое плохо это для него не стихотворение маяковского это для него жизнь и надо сказать что очень удивительно но не только дедушка был военным у него в семье у дедушки три брата и всевоенных пехотинец летчик и моряк капитан дальнего плавания и еще была сестра вот единственный не военный человек. Они все такие, знаете, ну, очень по военному, такие все строгие, красавцы, ну, в общем. Не семья, а гордость. Образцом был для меня отец. Он был, был политруком. Это уже о многом говорит. Был очень дисциплинированный, исполнительный такой человек. Любящий очень спорт. И мы всегда там, когда в воен, воинские часа какие-то проходили соревнования, их было очень много, мы всегда присутствовали. Значит, и я все это смотрел, впитывал. И вот так любовь к спорту, она и пришла ко мне. Конечно, Отец участвовал в моем как бы, воспитании, он меня иногда даже брал на стрельбище. То есть вот такой активный образ жизни – это вот то, что отец был военный. Не будь его, конечно, я бы ничего этого не имел. Как моя сложилась в жизни в дальнейшем, трудно сказать. А так вот дисциплинированность, исполнительность вот – это, это все, конечно, от родителей, в основном от отца. Да. Мама так, конечно, приглядывала, там все понятно, что-то там запрещала. Но, в принципе, родители были такие. Да и я сам своим поведением вот, не давал там повода. После того, как я закончил э, десятилетку вот, в починке, стал вопрос, значит, куда учиться. Но поскольку меня, мы как-то ездили в ну, такие как футбол играли, знаете, чуть ли не дворовым командами, турниры. Короче, у меня из кафедры футбола, там кто-то заметил, все, и подошли ко мне и говорят, вот мы знаем, что ты заканчиваешь 10 классов, мы предлагаем тебе поступить к нам в Институт физкультуры на кафедру футбола и хоккея. Ну, поскольку у меня, значит, по военной дорожке не получилось, я, значит, поступил вот в Смоленск, в Смоленский институт физической культуры. И там вот э 61-62 год, значит, после окончания института, там команда сборной город Смоленск играла в чемпионате класса Б. Значит, вот я играл в этой сборной. Ну и потом вот так получилось, что меня пригласили в команду Динамо Минск. Когда я после окончания института физкультуры, значит, меня пригласили там через да. два года играть в классе Б, мне было где-то лет 19, значит, вот там, можно сказать, отсюда началось профессиональная моя игра. За Минское «Динамо» Вениамин Арзамасцев сыграл более 200 матчей. В первом же своем сезоне в 1963 году Арзамасцев-игрок завоевал бронзовые медали, а спустя два года был драматический финал Кубка СССР. Сам выход команды в финал э, этого кубка, э, о том, что матч состоится в Москве, в Лужниках, вызвал огромнейший ажиотаж у белорусских болельщиков. Сотни автобусов были направлены значит, в Москву на этот, на этот матч. да. Ну и, естественно, и мы, Динамовцы, Минска, конечно, тоже горели желанием. Хотя мы всегда в Москве неплохо играли, вот так складывалась всегда ситуация, даже не знаю почему. Конечно, хотели значит, побороться за этот трофей. Да. И в первом матче, который мы сыграли, он закончился 00, 0 как бы так была равная игра но был один очень такой эпизод в игре я перехватываю мяч где-то в центре поля значит двигаюсь в сторону ворот спартаковцев и смотрю где там мои партнеры кому отдать этот мяч ну и как бы все под прикрытием я все Потихоньку двигаюсь, двигаюсь, наверное, метров уже наверное, где-то 15 остается до штрафной площади, и вдруг на меня выдвигается спартаковец. И я должен мгновенно принять решение, что мне делать с мячом. Или я сейчас передержу, у меня отобрут, отберут, и может быть контратака, и мы пропустим гол, или мне надо просто ударить по воротам. Как бы потом, чтобы было время, естественно, я не попаду в ворота, не забью, но будет время успеть вернуться назад. И я принимаю решение ударить. И так получилось, что мяч так лег хорошо на подъем. Я вот так вложил всю силу, ударил в сторону ворот. И я смотрю, мяч летит, значит, где-то вот так вот на такой высоте. В воротах стоит Маслоченко, и это было влево от него мяч летел. И я так смотрю. И замер, и я смотрю все, у меня ближе, ближе, ближе к воротам, и там нету вратаря, вратарь где-то в середине, и я у меня такой, ю мою, неужели гол? И в этот момент Маслоченко делает шаг два в сторону, толкается одной ногой. В прыжке вытягивает рукой этот мяч на угловой. Игра закончилась в ничью, и переигровка на следующий день. Да. На следующий день мы играем, начали игра, играть, и такой случился эпизод. Малафеев находился в штрафной площади как бы спиной, ему шла передача такая, ему неудобно было бить, и под ним метр в десяти я оказался, и он мне в одно касание сбрасывает этот мяч, он катится мне навстречу, ну, я взял и ударил поворотом. И с целью что-то там забить там какой, в какой-то... Ну, просто ударил в сторону ворот. И мяч так немножко даже подрезался внешней части подъема, и он прямо зашел вот на такой высоте рядом с боковой э, э, штангой. Гол! Вы представляете? И этот гол, который я уже почти там около двух лет в команде, впервые в моей практике был, потому что это как бы не моя работа забивать. Так вот, когда забили этот гол, Такая пауза наступила, тишина. И сын Севидова Юрка кричит своим партнерам: Ребята, вы что, забыли? Вам тренер Константин Иванович говорил на установке: не давайте бить Арзамасцеву. Потому что помнишь, чуть не забил в первом тайме, в первой игре. «Не дайте бить Арзамасу». А Арзамасу-то и удар-то не был поставлен такой медаль. Но Вот так получилась такая судьба. Понимаете, и это настолько и я удивился, что вот и так говорил. И вот э, Бесков об этом сказал на установке своим игрокам. Вот. Но, к сожалению, потом пропустили два мяча Хусаинов. Но когда мы вернулись в Минск, и у нас где-то через два дня была уже игра следующего чемпионата, нам в раздевалку. И явились представители, болельщики из автозавода, мы часто к ним ходили на встречи, и они выточили точные копии этого кубка. И, и сказал, ребята, вы заслужили этот кубок, вот вам этот кубок, вы своей игрой. А командир части пришел, тоже поблагодарил за хорошую игру и объявил о том, что всем военнослужащим присваивается мне очередное воинское звание. У нас у многих были эти воинские звания. Это наша, как бы, там, зарплата. После окончания игровой карьеры в Минском Динамо Вениамин Арзамасцев провел еще четыре сезона за Селенгу, из Улан-Удэ и, и Гомсельмаш, после чего начал свой тренерский путь. После окончания моей игры в высшей лиге, это был 69-й год, нас проводили из большого футбола троих Эдуард Заремба, Михаил Мустыгин и я. Мы, как говорится, все одногодки. И... Значит, Мозер там пришел главным тренером, и хотя, предположим, мы еще могли бы там поиграть немножко, но, как мы поняли, Мозер не хотел иметь в команде уже ребят таких возрастных, которые могли свое мнение высказать, там, может быть, немножко этому он опасался и так далее. Как нам сказали, вот, что он поставил условие, что вот я согласен, но уже надо вот ветеранов как бы особо. И вот нас значит, проводили. Мне для того, чтобы более качественно проводить учебный тренировочный процесс, не хватает знаний, и надо было подучиться. И как раз в это время пришло предложение, два места выделили на Беларусь, в высшую школу тренера. А до этого, в первом наборе, когда открылся вышита учился Малафеев. Ну и потом 6 дней в неделю, значит, учеба, масса предметов. И, в общем-то, небольшая там, то есть зарплаты, сказали, сохраняем те, которые у вас есть, но потолок 350 рублей, да. У меня было 180 рублей там. И, значит, вот такие тяжелые условия. И вот нас там где-то, наверное, на человек 6-7 работало в в школе, да, все отказались. Но я посоветовал с женой, она говорит, знаешь, если ты хочешь что-то добиться в жизни, надо вот идти, учиться, трудности, да, но мы тут с дочкой переждем, как бы сделаем все, чтобы ты там обучился и так далее, чтобы чего-то добиться, да. У меня была машина и гараж, я их продал, потому что надо содержать семью. Ну и поехал на учебу. В программу обучения высшей школы тренера в Москве входили три стажировки. Это стажировки в детско-юморском футболе. Я проходил стажировку в Спартаке, Москва. Потом была стажировка в команде высшей лиги. Я приезжал в Минск. И стажировка за границей. Ну вот мне повезло, что я попал на стажировку в Италию. Вместе со мной был такой игрок Брухти, защитник из Невча и переводчица женщина. Мы приехали, значит, там получилось, неделю мы жили на базе Милана, Миланелла называлась, и потом на неделю мы переходили к Интуру, они нас размещали в отеле. Мы посмотрели там на тренировку их, и что бросилось в глаза, вот... Ну, профессионалы. Там, кажется, были простейшие упражнения, но настолько они все четко выполняли, без всякой расхлябанности. Вот знаешь, что, мол, профессионал, ему надо вот поддерживать себя. В таком такая почти какая-то тишина стояла, никаких там особо каких-то криков и так далее и так далее очень так вот это бросил в глаза хороший э, тренировочная дисциплина после окончания высшей школы тренеров я ничего не связывался с Малафеем, ничего он просто мне позвонил и говорит что вот Владимир, я тебе согласен приглашаю штаб будем готовить с тобой команду он понимаешь что ну, порядочный честный человек вот поэтому я, я он вроде старше меня ну, он вот как раз, я пришел и мы как раз вот соединились. Вот он, Иван Иван Савостиков. Вот мы как раз вот создали трио. А в это время Савостиков работал там с дублем в этом, но он не обучался в школе тренерской, да. И он меня вот пригласил и сказал: что моя одна из главных задач – это просмотр молодых игроков молодых игроков и приглашение их в команду это одно и второе мы с ним наравне все потому что у нас как бы был один взгляд на методику вот по научному все и так далее мы этим владели как проводить правильный учебно-тренировочный процесс и мы с ним он готовился там писал конспекты значит а мы с ним вместе на футбольном поле значит, проводили эти тренировки если в Каких-то моментах он там мог ну, куда-то может к руководству поехать там или э, не быть, не, его не было на тренировке, я проводил. Но э, я предположим, вот и предложил ему: я посмотрел студенческие стремани Загмантовича, Олейникова э, затем Шалима нападающего Метлицкого Саши. это в принципе я приводил, э, говорил Эдуард Васильевич: вот ребят, надо, посмотри, хорошие такие ребята. Но если говорить о, о Арзамате Владимир, то у нас это можно сказать один из можно сказать мозговых центров был который непосредственно э, по технико-тактическим вопросам э, он отвечал если у нас допустим особенно когда э, начались международные матчи то лагерой отправляли на просмотр э, матчи, он приезжал нам буквально все рассказывал знание вагон как говорится и маленькая тележка все знаю теоретически очень грамотный тренер все грамотно мог разговаривать ну, по крайней со мной очень откровенно всегда я играл в сборную интересовался как сборный как что лучше может быть и нам здесь применить и так далее то есть в этом плане тут Респект большой, как профессионал. 83 год после чемпионства, он э, начался у нас э, не очень хорошо. Здесь как бы э, можно привести поговорку. Э, тяжело э, забраться на вершину, а удержаться на ней еще тяжелее. «Динамо», ну, может быть, впервые за долгие годы стал чемпионами. Ну, это для нас был такой моральный подъем взрыв такой столько сил было потрачено всеми. И если, например, для Динамо Киева там это было как бы обыденное, они часто были чемпионами и так далее, для нас это был вот такой, как быть экзамен. И мы на своем почувствовали, как насколько сложно готовить на следующий год и управлять командой, которая накануне стала чемпионом, потому что все и игроки немножко как-то успокоились и рассчитали, что мы будем так же, как и прошлый год играть. И мы где-то Тренеры тоже в каких-то моментах там слабинку давали, там, знаете, может быть, и так далее. Первое. Второе. Соперники стали совсем по-другому относиться. В середине 1983 -го года Эдуард Васильевича пригласили руководителя олимпийской командой Советского Союза. Вот. Естественно, это такое предложение для тренера любого шага вверх своей профессии. Он принял это приглашение, и встал вопрос, значит, кто будет дальше готовить команду. И этот вопрос в те годы решался всегда на очень высоком уровне, на уровне правительств, на уровне ЦК, обсуждали кандидатуру. Как мне говорили, что уходя, Едар Васильевич высказал свою позицию, руководство сказал, говорит, вот мы с Сергеем вместе закончили школу, вместе тренировали команду, у нас один взгляд, говорит, я предлагаю вам оставить его в главном тренере, когда уже я вот сборную, меня же в сборную не отпускали отсюда, но я когда все-таки решил, что я должен попробовать и на уровне сборной, он мне а кого здесь рекомендовал? я вот рекомендовал Вениамина Владимировича. Я на него как, в белом, как на белого клыка ставил, говорю, вот он. И он действительно, так ведь, он сделал все возможное. И третье место потом было, и все остальное. Но он, я еще раз говорю, он очень исполнительный. Я продолжил тот учебно-тренировочный процесс, который, которым мы пользовались вместе с Эдуардом Васильевичем. Вот. Фактически все остались игроки, все играют на своих позициях. Те тренировки, которые проводил Малафеев, он в них участвовал. Он их даже где-то в, в какой-то степени и все время записывал, все время планы составлял. Был, как говорится, четко понимал и анализировал, я по ним, уверен в этом, что что где были какие-то спады и так далее то потом поэтому ему что-то менять что-то переделать даже но ну, это было бы <соценно> вообще неправильно для тренера и он это понимал и он продолжил всю э, тренировочную программу Малафеева, по крайней мере мы как Футболисты ничего не почувствовали, никакой разницы. В 1983 году, когда Эдуард Васильевич принял сборную Советского Союза, он оставил тренером Владимира Черзамасцева. Это тоже прекрасный тренер, который теоретик, он вообще идеальный просто, как помощник был, ну и стал очень хорошим тренером. Очень уверенно руководил командой. После чемпионского года это было очень сложно, но третье место команда под его руководством заняла. После победы Минского «Динамо» в чемпионате СССР клуб получил право представлять советский футбол в Кубке чемпионов. Так «Динамо» начала свою еврокубковую историю. Мы сейчас готовимся к еврокубкам, что это, это, это, это надо, то и то надо сохранить и сохранить себя проявить, показать Европе, как говорится, что мы. и в Беларуси есть футбол. Первым соперником у нас был «Гросхопперс». Мы при... Первый матч мы играли дома. Выиграли мы 1-0. Со штрафного Юрий Куринения забил. В ответном домашнем матче на стадионе «Динамо» была зафиксирована ничья – 2-2. В одной восьмой финала Кубка чемпионов «Динамо» не испытала проблем с венгерской командой «Рабаэта». Остановила Динамо на пути к полуфиналу Бухарецкая Динамо. В сезоне 1984-85 годов Динамо начала свой путь в Кубке Уефа с 1-32 финала и в двух матчах разгромила финский хиг с общим счетом 10-0. А вот противостояние со спортингом не оставило равнодушными ни белорусских, ни португальских болельщиков. В одной восьмой финала наша команда прошла после серии пенальти. Обыграв польский Видев, «Динамо» встретилась с «Железничаром» из Сараева. Но дальше одной четвертой финала пройти не удалось. Для меня было всегда самый такой момент трудный в жизни – это когда приходилось освобождать игрока из команды. Это очень такое в моральном плане, и я понимаю состояние игрока, но и в то же время… За спиной команда, болельщики, результат и так далее, и так далее. Ну, я думаю, значит, я в своей жизни поступал, так сказать, и 50 на 50, где-то был и добродушно, где-то иногда приш... приходилось принимать решения такие жесткие, как освобождение игрока. Вот. И я старался быть сторонником так, чтобы футболисты соблюдали режим спортивный, то есть, чтобы они действительно прогрессировали в своем развитии и давали результат. Он свои эмоции всегда держал при себе. Эдуард Васильевич он выплескивал наружу очень часто все свои переживания и отношения к делу. А Венин Владимирович он в себе очень многое держал. Поэтому, видимо, ему как-то немножко... Тяжелее было руководить командой. У него вот был такой случай конфликт с Юрием Курняниным. После какого-то матча в Москве мы ехали на поезде. И что-то с Юрой Курняниным конфликт получился с ним, после которого он его отчислил из команды. Потому что тоже он жесткий и требовательный был. Не смотрел на личности а поступал так, как он чувствует, чтобы шло на пользу команде. – Решиться освободить Пудышева, будем так говорить, любимца, болельщиков, прекрасного футболиста. И вот как вы думаете, в этом случае тренер какой, добродушный или, или нет? Понимаете, стал вопрос. Или, значит, командой будет дальше руководить Пудышев, и результаты будут потихоньку ухудшаться, или я должен этого человека освободить. Другого выхода нет. Его уже не перевоспитаешь, и так далее, и так далее, понимаете? Я почему говорил, я советовал с людьми опытными, как быть в этом случае. Однозначно, первое, надо найти замену, Второе, однозначно надо решать, э, э, освобождаться от таких футболистов, как бы, чтобы, несмотря на то, что они когда сделали много для футбола и так далее, ради сохранения команды и, и ради э, вот, сохранения престижа и результата. Сто раз обдумывал и понимал, на что я иду, но все-таки я принял это решение, и жизнь показала, что я поступил очень правильно. Пришел Кистень, дисциплина улучшилась, сразу увидели, что, как говорят, есть предел. И пришел игрок, который стал играть лучше, чем Пудышев. То же самое и Курненин. Почему? У него проблема с коленями. Понимаете? Они ему мешали играть еще лучше и лучше. И он постепенно стал как бы, немножко уровень игры его падать. И, зная его характера, он может как говорят, везде там и сказать там не очень правильно и так далее, и, значит, кого-то на свою сторону, там, может быть, перетащить из игроков. И это очень негативно воспринимал то, что, например, я мог его там заменить там или оставить в резерве, понимаете. Я исходил из того, что как лучше для команды. Возглавляя «Минское Динамо», тренеру Арзамасцеву приходилось принимать сложные, а порой и непопулярные решения. В 1986 году, в связи с тем, что команда показывала результаты, те, которые не удовлетворяют руководство, потому что мы всегда были как бы в лидерах, мы где-то все… Но опять я скажу, были объективные причины, Которые ну, не помогли нам реализовать наш потенциал. Вот эта э, группа э, главная команда Советского Союза, в Олимпийскую, значит, вот туда-сюда, но ну, просто разрывали команду. И ну, ну, Некоторые игроки, ну вот в частности Олейнико, у него даже такая появилась привычка, не очень хорошая, он почувствовал, что он востребован в сборной Союза, что там хорошие условия и материальные и все такое и он иногда в игре за команду не выкладывался так на все свои сто процентов боясь получить травму и ее могут не вызвать в сборной советского союза я видел что это проглядывается дальше предположим вот он очень однажды нехорошо полуступил когда мы приехали играть в одессу Черноморис. И мы выходим на предыгровую тренировку, то есть завтра игра сегодня. И я смотрю и говорю, а где Лейников? почему его нет? Говорят, что он вроде бы что-то заболел, у него травма. Я говорю, но в таком случае мы же договариваемся, игрок подходит к тренеру и говорит, что мне вот тут вот, я смогу, не смогу, и окончательное решение принимает врач, который мне говорит, что Иванов, Олейников, лучше не тренировать, не дать ему тренироваться, у него там болевые ощущения, там надо поберечь, то есть я должен знать, Сережа, я говорю, ну, что это за дисциплина, хочу на тренировку приду, хочу, не приду, не ставя в известность тренера. То есть уже человек немножко себя там видит только в сборной Советского Союза, а тут в такой команде можно немножко там и посочковать, и что-то сделать такое значит, ради себя, не соблюдая дисциплину. Вот. Ну и вот, вот такие, такая была ситуация. После работы в Минском «Динамо» Вениамин Арзамасцев отправился в Алжир тренировать команду Борч Минаэль, хотя в советское время мало кому удавалось уехать работать за границу. Когда я приехал, у них закончился чемпионат, команда заняла десятое место, и я в следующем сезоне э, начинал, начинал, значит, э, чемпионат, э, и мы этот сезон закончили э, на шестом месте. Для команды вот такого э, средненького уровня, э, будем даже сказать, и бедновато, это было нормально. О бедности говорить даже то, что, мы, например, у нас было поле, на котором мы играли, оно было песчаное, без травы. Его перед игрой машина выезжала, э, сбрызгивала и потом э, укатывала. На следующий год мы заняли пятое место, на следующий год мы заняли четвертое место, и у меня закончился контракт, и надо было уезжать. Хотя, э, значит, президент очень просил серза, ну, поработай, все, я говорю, ну, это же не от меня зависит, это же Политика это. Провожали меня очень, знаете, <смех> я сидел с женой, чуть не расплакался. Они все собрались, игроки, руководство, там, у президента. Мы благодарили, нам какие-то халаты подарили национальные, там, это, так, так, были довольны, что вот, но неплохо у нас с ним получилось, жалко было расставаться. После работы в Алжире Вениамин Арзамассов вернулся в Беларусь и вновь стал работать тренером в Минском «Динамо». Также поработал в тренерском штабе «Динамо-93» из сборной Беларуси. Вениамин Арзамассов как игрок и тренер пережил многое, одержал немало побед и познал горечь поражений. Но этот путь он проделал не один. Рядом всегда была семья. Мама – тот человек, который ругал. Папа – это воспитание только словом. Более того даже слов было не нужно. Он только посмотрел и все сразу становилось ясно, строгий, но справедливый, но но просто удивительно насколько внутри не то что боялась, а такое безмерное уважение папина слово закон. И для этого ему особенно ничего не нужно было делать и ничего говорить. Это как бы всегда читалось за кадром. Однажды он был за границей, и он мне сказал перед отъездом, будешь хорошо себя вести, куплю тебе куклу. И вот он оттуда звонит, и первый вопрос, как ты себя вела? Я плачу на взрыв и говорю плохо. Врать ему было бесполезно. Но куклу мне все равно привезли. Счастье моей жизни первое. Это когда я будущее, играю в Смоленске, встретил с любимой девушкой. Мы там в 1962 году с ней расписались. И потом вместе с ней вот переехали сюда, в Минск. И, конечно, она была моим тылом. И я... Мог спокойно уезжать и в командировки, и на игры, и так далее, зная, что жена моя там все сделает. Мама в семье – да, это генерал, это направляющая и руководящая сила. Конечно, вот дело в том, что... А уже выросшие в семье спортсменов и вот у меня сын спортсмен это люди не соприкасающиеся с бытом со многими житейскими вопросами они должны быть немножко ведомы в, в жизни особенно в быту и принятие каких-то решений у них Такая целеустремленность на спорт они многого не видят у них не 180 градусов скажем так а угол зрения в жизни поэтому так и поэтому мама да это та которая руководила советовала и нам и ему в общем да основное составляющее звено нашей семьи было. меня привел за руку на футбол он оказал огромное влияние на всю мою футбольную карьеру как бы я ему благодарен за это все он оказал огромное влияние и на мою семью и на меня и на тренеров которые меня тренируют Я ему очень сильно благодарен за это трудно себе представить насколько они похожи это не то слово гены это просто какая-то копия во всем, даже как кушают, даже как спят, дисциплина, в одно и то же время лечь спать, собраться на тренировку, какие-то моменты решать, какие-то записи вести, это что-то вообще такое вот очень похоже. Поэтому они с дедушкой сейчас, конечно, друзья. Это ежедневные созвоны, что-то, какие-то советы, что-то как. А как лучше сделать, а как поступить, а как я сыграл, а как мне сыграть. Это, это у них вообще такое единение, что тут... Я не советчик в этих делах, и муж мой тоже, это дедушка для него. Мы с ним каждый день беседуем о тренировках, о играх, прошедшие игры, тренировки. Распрашивает меня все время, как бы я ему отвечаю. Все время меня переспрашивают о чем-то. Видно, что хочет помочь мне, хочет, чтобы я чего-то добился в футболе. Даня Карзамаса, да, играет у нас в дубле в позиции левого защитника, также способен играть левого полузащитника, но все-таки более профильная позиция левого защитника. Работоспособный, выносливый, любящий подключаться в атаку, хорошо играющий в обороне, это, наверное, такой самый его плюс, как бы, скажем так. Ответственный парень, который реально хочет играть в футбол и хочет пробиться в футболе. С большой самоотдачей, работающей на каждой тренировке. Видно, что он отдается. Иногда единственное кажется, что, возможно, фамилия на него чуть-чуть Он такой, иногда чересчур прямо ответственный. Но надеемся, что с него получится хороший игрок, так же, как и был дед. И счастье, что вот такая у меня получилась семья. И плюс, конечно, счастье второе, что вот я занимался любимым делом, футболом. И везде работал, старался честно относиться. Да, были какие-то ошибки, потому что работаю с людьми, их, их не избежать. Вот, и я до сих пор о некоторых, может быть, вспоминаю с сожалением. Но ничего не сделаешь, это жизнь такая. Но я говорю, это не ради корости, а ради общего дела, ради футбола. Мне приходилось принимать такие решения. Поэтому, конечно, вот это счастье, что у меня такая была семья, вот, и счастье, что я оказался почти всю жизнь связан с футбольным клубом «Динамо», где сейчас занимается мой внук, и это сейчас, ну что для меня сейчас внук, это главная моя цель в жизни.